На самом деле, большое вам спасибо всех жителей города за то, что вы э, участвуете в этой выставке, за то, что вы предоставили свою работы, которые очень интересны. Я, честно говоря, я вчера просто пришел специально посмотреть эти работы э, с большим удовольствием. Это очень сложная краска. Э, это сложное выполнение, очень интересные мысли, которые были, когда вы творили вот это. Я уверен, что в нашей жизни это ответ. Спасибо вам большое, что вы оставляете эту работу у нас. Я так понимаю. Они останутся в нашем музее.